Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня срочная и очень важная новость по поводу изменений, которые грядут в нашей с вами игре. Пока есть подтвержденная информация по игрокам на лесте в отношении ВГМ. Я буду еще уточнять, задал соответствующий вопрос. Как только у меня появится информация, обязательно напишу. Либо запишу отдельный видосик. Напишу в комментариях, скорее всего, под данным видео, ну, либо в описании видоса. Что касается восстановления техники. Как многие из вас знают, коллекционную технику... Технику в частности можно продавать за голду, и потом можно было восстанавливать эту технику, обращаясь в центр. Техподдержки, будем так его называть ЦПП, если кратко Так вот, ребят, грядут следующие изменения Выглядят они следующим образом Это официальная информация с источника И здесь говорится о том, что грядут изменения В процедуру восстановления техники И с 1 сентября 23 года Восстанавливать технику можно будет Непосредственно через клиент игры Как это будет выглядеть, как будет реализовано Я покажу через буквально пару секунд и только ту технику можно будет восстановить, которая была у вас продана после обновления 9.2. Технику, которая была продана до 17 августа 2022 года, то есть до этого обновления 9.2, можно будет восстановить, э, то есть вернуть себе до 1 сентября 2023 года. И сейчас для этого в ЦПП есть возможность соответствующая сделать это. После этой даты восстановить технику после 1 сентября 2023 года вы не сможете себе назад в клиент восстановить те танки, которые вы продавали до 17 августа 2022 года. Обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что в случае, если вы не успеете их восстановить, вы просто потеряете данные машины, но ну и, соответственно, ничего приятного и хорошего с этого не получится. Что касается того, как это выглядит непосредственно на сайте самой Лесты, то об Обратите внимание, я уверен в том, что, ну, многие игроки не заходят туда для того, чтобы ознакомливаться постоянно с какими-то новостями. Выглядит следующим образом. Здесь прописано, в принципе, все то же самое. Один в один. Уважаемые игроки, спешим сообщить, что с 1 сентября 2023 -го, -го года восстанавливать технику можно будет только через клиент игры и только ту технику, которая была продана после выхода версии 9.2. Гату я уже вам сказал. Технику, которая была продана до 17 августа 22 года, то есть до этого обновления можно успеть вернуть до 1 сентября Ребят, короче говоря, есть неполных 4 месяца на то, чтобы накопить голды или серебра и вернуть себе те машины, которые вы продавали В дальнейшем мы будем с вами восстанавливать ту технику, которую мы продавали после 17 августа 22 года через соответствующую кнопку в самом клиенте игры Все станет гораздо проще Но ребят, как я уже сказал, бер... Берегитесь, есть вероятность того, что вы потеряете свои машины. А мне бы очень сильно этого не хотелось. Как я уже сказал, будет ли это касаться. Сервера Европы я уточню и отдельно, скорее всего, запишу видео, касается это Европы или не касается. Ну а если вы за своевременные видео, за своевременные новости, если вы за честные обзоры на технику и товары в магазине, подписывайтесь на мой канал и жду вас у себя на Дискорде, там где собираются новости с официальных источников и выходят, как только они публикуются соответствующими источниками. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Пока.